Самый жесткий челлендж на Ютубе, ребята, кровь, самая настоящая кровь. Нет, нет, нет. О боже мой, давай. Это мое последнее видео на канале, я ухожу. Ребят, всем привет! Вы на канале Видео Бэби или Видео Бэби Лайф. У нас два канала. Обязательно подпишись на оба канала. Ссылки все в описании. И нажми на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о нашем новом видео. Ребята, мы так долго готовились к этому челленджу. Вы знаете, что это челлендж «Попробуй выжить». Выбери правильный бассейн. У нас три бассейна. С нами сегодня Саня и Катя. Лер, повернись, пожалуйста. Мы очень долго готовились, реально готовились, потому что видео должно было выйти во вторник. Но не получилось, так как масса просто времени ушло на всю на подготовку. Правила какие? Мы не будем знать с Лерой, в какой бассейн мы упадем. Саша с Катей будут перелаживать нам бассейны. Мы сейчас их будем заполнять всякой гадостью. Вообще, те, кто сейчас кушает, либо там что-то пьет, ну я вам хочу... Просто дать такой совет, вообще, бросьте все печенья, шоколады в сторону. Потому что сейчас будет очень жесткий челлендж. Самый жесткий челлендж на Ютубе. Мы сейчас заполняем всякими какашками, а потом закрываем глаза, становимся, и Катя с Сашей нам будут переставлять эти бассейны, чтобы мы не знали, где какой. Мы выбираем, куда кто падает, ну и все, и вуаля. Я думаю, это будет интересно, и самое главное, это честно. Ну что, Саня, готовы? Да? да что вы сейчас держите? Молоко? молоко. Ребят, у нас есть молоко, Лера. Ну, Пряжное да? протухшее. Пряжное, ну не протухшее, оно наверное -ки кислое, да? Скисшее молоко. Хочешь попробовать? Реально, не реально, реально кислое. Саша. Реально кислое, да? Фу, да? <свист> так, дальше. У нас есть что? Смотрите, это черви, ребят, это мотыль. это настоящие черви и Рыба головы. Это все, я думаю, что, наверное, попадет все-таки в один бассейн. Так, окей, рыба головы. То есть от рыбы голова. Ну чё давайте наполнять, а потом же вы будете пере это. Все, молоко пошло. Боже, оно такое как сгущенка. Боже. Ч ⁇ Фу? Это черви? Да. Сань, понюхай. Я помню, когда-то мне попадалось... Фу. О боже Целое это. Или не-не-не хватит. О, ущит, посмотри, какие полосы. Брррр. Мне уже страшно. А мороженое? Есть. Да. А мороженое подтаяло. Пят. все, подготовлены полностью бассейны. Вот, вы видите, с каждой с чем, с мороженым, с опарышами, с червями и скисшее молоко с головой рыбы. Все, Лер, мы с тобой не смотрим, пожалуйста, вообще, <смех> не это, не поворачивайся ни вправо, ни влево. И не договариваться, только не так маякуйте, так. да, потому что, а, мы все равно выбираем. Поехали. <смех> как ты думал, <смех> Только через Цу Потому что так будет честно. Все уже сделали? Да. Давай. Да. Так, поехали. Цу е Я первый выбираю. ножницы. Какой? Первый, второй, третий. Я выбираю. ха ха на меня смотрят, ребята. Я понимаю, сейчас мне хоть бы какую-то гадость. И я уже выбрал, какую я хочу. Блин, я даже не знаю. Ладно, я выбираю... Боже мой, какой же бассейн выбрать? Пипец, я не представляю. У меня сейчас уже полные шорты, короче, мокрые. Ладно, я выбираю... Блин, я выбираю посередине. Я первый. Откуда Кто, первый? первый? Ты первый, вот второй, этот третий, выбираешь? Я первый. Я посередине выбираю. Окей? Ну что? Оператор, на тебе держите камеру, я не знаю куда ее. Я ее вложу сюда. Окей. Ой, Давайте блин. Вы нас подводите? О, oh, Спасибо. Лера, не смотри. Сюда? Вот здесь середина? Боже, Лера, не смотри. Вот так? Вот так? Фу, блин. И как это будет вообще? Я не представляю. А? Не знаю. Не серьезно, Лена, только не поворачивайся, не смотри. Фу, боже, мне так страшно, ребята. Я эти челленджи только смотрел на ютубе. Ну, Ладно. У нас так можно, да, открыть? Да. Так, ну что, ты кто первый? Или мы на счет Ой, раз, раз, раз, два, три? А? давай, Кто раз, первый? Три. А, э, Саша, должен Толкай. Толкай папу. Нет, нет, кто да. первый? Нет, толкать не надо. надо. Нет, мы должны ты сами. На бассейне надо кто, на бассейне. кто первый? На три, раз, два, три. Ладно, давайте вдвоем и выдержите бассейн, чтобы мы не грохнулись. Раз, Два, боже. Ребят, раз, какой, тихо. кому что попалось, пишите комментарии. Давай, Лера, считай, короче, ты. Раз, два, три. Лера. Давай. Раз, два, три. Да, Лера. Давай, все. Раз. Давай только серьезно. Раз, два, три. Я поняла, собственно, логику. Нет. Я выкупила Сашу логику. Нет. Подождите, не снимайте. У меня сейчас тошнит. Я выкупила Сашу логику. Когда Саша сказал по моей логике, я поняла, что вы не будете менять. О, подождите, подождите, потому что реально меня сейчас тошнит. Ребят, на самом деле это мерзко оно сильно воняет. У меня самое первое желание это было ну вырвать. Это просто жесть. Мамочки, роди меня обратно. А ну покажись. Ты что, живешь мороженое? А ну развернись задом. Я э, упаду. Да развернись, не упадешь. Сколько? О, ще, да хорошо. посмотрите, снимите вот это... Что у нее за... Повернись, Лера, покажи на камеру. Да, разворачивайся. А, боже мой. Как да, мне добраться до камеры? А, ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Катки, в черви, я только хотел не черви. Ну, тебе я тебе скажу повезло, Ле. Тебе реально повезло. И. Ну, я, короче, все. А там говорит, Молоко, кидал, лучше бы кидал, я упал сюда. Все, окей, давай. Пере... Лера, переходим во второй тур. Вперед. Второй тур это сладкие палочки. Ребята сейчас нам засыпают сладкие палочки и самое страшное. И очень самое страшное. страшное, страшное. Это, это самое страшное было, да? А что это? Не было самое страшное? Лера? А самое жесткое, что это все не убирают. Просто валят туда же. Да. Вот это самое жесткое. Никто это не убирает, ребят. Мы будем туда же падать. Вы представляете? Но самая жесть это вот. Я вас уверяю. Это настоящая кровь. Она очень воняет, очень воняет. Полбутля крови будет мешаться с водой. Это самая настоящая кровь. Вон даже куски, я не знаю, каких-то... Кишков или легких. Это кровь, э, по-моему, либо теля, теляча, либо коровы. Мы ездили на скотобойню, нам там где выливали вот эту кровь. Такого еще не было. Ну что, поехали. Заполняете. Вы прям сюда в мороженое будете кидать? Офигеть. Я хочу вернуться к своему мороженку. Мясо? Ребята, тут еще мясо. Да. Ребята, кровь. Самая настоящая кровь. Бля. Оо, <tienens> Мясо? Оу, <tagliak> щет. Oh, Фу, нече, так это мясо так унят. Куда? <съя> <Вы съя> <съя> пропавшее мясо. <съя> О, <съя> ну конечно. <съя> <съя> <съя> а? Я.. Это мое последнее видео на канале, я ухожу. А да, ну ладно. Я после этого Ребята, если мы, пожалуйста, давайте наберем какое-то количество, нет, нет, нет, нет. давайте наберем, тысяч, давайте тысяч. наберем 100 тысяч лайков и вторая часть гарантирована будет, нет. я вам обещаю. Ты сама сказала, ты сама сказала, ты сама сказала 100 миллион. тысяч лайков, нет. Ребят, если будет 100 тысяч лайков на этом видео, а -а -а. мы делаем вторую часть обязательно. Ну да, да. посмотрите на меня, я вообще весь да. вот, вот весь в червях. Посмотри на нее. О, боже мой. Ну что, все? Ребята, три бассейна. Сладкие палочки. Бассейн с кровью и с червями. Бассейн с тухлым мясом. С кишем молоком и рыбья голова. Я слышу, они там что-то шуршат. Они по-любому там шуршат, они меняют. Это конец. Не, с Катей, мы же вам то же самое. Вы смотрите там. Да, так что... Он напыжуем таким. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Что? Ты выиграла? Давай. Стоп. Ладно, давайте интуицию. сейчас. Второй. Не может там все так плохо быть. Какой? Второй. Как, как это второй? Посередине. посередине, второй это посередине да. Паль, рукой показывай. Вот этот? Хорошо. Я тогда выбираю. Я не знаю. Блин. Ладно, я выбираю вот этот вот. С этой стороны. Блин, что такое? Я а уже. Какой выбрал, какой я уже вижу, по вам. Я Вы... вот этот выбрал. Меняемся местами? Да. Да. Сведите, пожалуйста. О, oh, Сюда, да, да. сюда? Да, да. Нет, стоп-стоп. еще, еще, да, еще. Сюда? Еще, еще, Вот так? Да. Блин, что-то я вижу, что вы уже что-то. Ну тебе по-любому пожёсись. Считай. Два, три. Что тут, блин? Что тут, блин? Что тут было, блин? Пожалуйста, скажите. Ёбану. Да что тебе все попадается, слышишь? Интуиция. Блин? Да какая интуиция, блин? А -а -а, блин? Что ты там хомячишь? Да что ты хомячишь, вставай, ну, Я надеюсь, что ты еще сюда можешь, на угарать. Все, давай, готовимся. Ребята, готовимся к третьему туру. Я надеюсь, что она сейчас в какой-то кизяк точно влезет. По-любому. Все, поехали. О, вот это сила! Вот пачку? пачку яйца. Понятно, что центральные. Давай. Да. О, класс! Вот это класс! Вот это класс! Ребят, значит смотрите, у нас яйца в мясе с головой рыбы в кислом молоке, в мясе, потом дальше. У нас вермишель с кетчупом, с палочками. сейчас сейчас, секунду. И у нас рыба в крови, в си и в червях. Папа, открой. И третий ты уже видишь. Там не видно ничего. Ты понимаешь, что в бассейне внутри Да, не Ровно, на... ровно смотри туда. А ты не затрагивайся на меня. Ровно смотри туда просто. Полностью, Носи, вообще. подходи ко мне. А, давай, цу фа Лера, мы не видим, они нам скажут, кто, кто выиграл. Давай, угу. 3-4. Цу-Е-Фа. Цу-Е-Фа. Цу все, все, все. Что, я? Да. Закрытые глаза. Я выиграл. Так, хорошо. Я выбираю. Блин. Ух, ребята. Я уже выбрала. Ладно, я выбираю вот это вот боковую, Треть? не первую, вот а, этот сбоку. Ну, третий, да. Давай, ты какую? Третью. Так третью. Я да. уже ее выбрал. Так первая, вторая, третья идет. Ладно. <смех> Первый. Сбоку. Ну, хорошо. Да. Окей. Не знаю. Ну, ребята, молитесь. Можешь открывать, да? Поехали. Да, да можно открывать. Так, подходи. Так, вот Сюда? так. Куртатные посеказ. Два, три. Оно, воняет, оно, воняет. Фу. оно у меня уже потекло в трусы, ребята, с трусов оно мне вытекло, блин, а в кроссовки. Ходи туда. Не, я не хочу, я хочу оттуда уйти, короче. Все, вы... Ребята, руки, пожалуйста, руки. теперь мы вам сыпем всякую гадость. Да. Хорошо. Пошли. Сан, руки сначала. Давайте, да, по-моему, пожалуйста. Да. Сметана. И самое одно из опасных – это краска. Красная краска гуашь. То есть, Саня, кому-то из вас это сейчас попадется. Мы, не меняя бассейны, не меняя бассейны, да. мы добавляем… Нет, так что. не меняем. Нет, то есть, ну, не вынимая вот этого всего гадости, вот этой вот вермишели, вот этого всего то, что вы видите, мы Кидаем все туда. Я предлагаю краску сюда. Там есть красная, тут нет красного. Ты хочешь сюда краску? Хорошо, давай. Давай, давай, давай, давай, высыпай. Ну что, да? Да, вот так вот и место дело. Так, сюда, вермишель. Вот так, вот так, вот так, вот так. А ты соус, а вы горчицу туда? Да. Ну так, ребята, прикиньте, это вы себе это делаете. Это себе. Как они Катя! Не смотри! Подожди, Сань, ты выбираешь. Да, Всё. я самый левый. Ты вот боковой выбираешь? Да. Катя, какой ц... выбираешь? Ц... Ц... Да, самый левый. Э -э -э -э -э -э. Стой, какой первый? Да. Тот выбираешь. А, значит так, Катя, выбираешь этот, правильно? Да. Тихо. Саша выбирает этот. Не Зря. Вы так что? Я ничего не говорю. Так. Ну что, ребята, Раз, считай. Два, три. Ну, давай! О, этот, конечно, хавает, блин. Тебе нормально, слышишь? Дай, дай, дай, Офигеть, блин. Да не надо на голову нижнет а есть на голове. Жесть. Вот босс лежит. Ему пофигу, блин, в макаронах. Хавает, блин. Вермишель. Блин, ну как это, Саня? Как тебе повезло? Я не знаю. Блин, как реально тебе... Воды не будет, а то лучше не выливайте все. Есть еще, да? Пят, если вам понравилось это видео, вы хотите вторую часть, 100 тысяч лайков. Ссылки на инстаграм мы оставляем, ребят, под этим видео. Так что под... заходите на их страницы и подписывайтесь. Это наши друзья. Ну что, до следующего видео, до следующего влога рэпа челленджа. Всем пока!